Всем добрый день, сегодня у нас очередная распаковка, на этот раз 2.1 В прошлый раз мы рассмотрели и продемонстрировали отвертку электрическую Bosch GO 2 то бишь второй версии, в котором лежали несколько бит, а вернее две типа Philips, ну и Philips 1 и Philips 2 В настоящее время, ввиду того, чтобы разнообразить количество бит, здесь вот представлено два варианта Первый вариант сами биты, ну а второй вариант так называемый concept что-то убирать, вытирать, отполировать и тому подобное в виде стандартных ершиков, но при установке бит шестигранников с 1,4 дюйма. Итак, давайте смотреть сначала с первого элемента. Да, все пришло с AliExpress, причем с филиала, который расположен в RF, пришло достаточно быстро, особенно те биты, которые непосредственно предназначены для боша это в течение 3-4 дней. А вот ершики э, для чистки также полировки пришли немножко позже ну там в течение недели по-моему не, не, дней 5 ну что достаточно быстро никаких проблем не осуществилось пришло все вот в таком состоянии за исключением одного момента Тут сами биты и бош были внутри коробки а ершики уже непосредственно были внутри стандартного серого пакета серый пакет мы раскрывать не будем достаточно банально и быстро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 здесь расписано какие типы бит здесь используются, да тут 32 биты, но скорее всего 31 плюс патрон для установки этих бит, ну, тем самым увеличение длины воспользовавшись отверкой либо шуруповертом, какие здесь биты присутствуют, ну вот здесь вот все расписано, это стандартные филиппсы первого, второго и третьего размера, дальше те же самые филипсы, но с засечкой, то есть как крестовая отвертка идет, дальше прямые шлицы дальше HEX, то есть это шестигранник торкс, полностью и без полости, ну и тоже продемонстрированы размеры, здесь стандартная клипса, которая вешается на ремень, чтобы осуществлять действие да, кстати, бокс какой-то стандартный. Ну и некоторые производители, копировщики, такие как Zubur, копируют фирму Bosch. Интересно, что они будут копировать, если Bosch не будет. Ну да ладно. Причем размеры все те же самые, единственный цвет разный: красный и тени Здесь вот есть пумбочка, когда изготовлен данные биты в 2015 году. Но ввиду того, что они не портятся, ввиду того что металлические, то и в нашем 2022 они также актуальны, Но ну, здесь производство Германия, но сделано как обычно у нас все Китае, то будет удешевить процесс, но ну, видать зубор оттуда и копировал данные биты и давайте посмотрим что находится внутри, для этого сейчас давайте берем наклеечку и тут еще так и внутри располагаются данные биты причем если вы посмотрите у каждой биты и свой цвет для того чтобы их не перепутать вот такого исполнения и качества так ну и давайте посмотрим как эти биты размещаются непосредственно в отвертке bosch Go 2 поколения и давайте возьмем что-нибудь интересная, ну, давайте вторую биту возьмем филипса, вот такого типа, если просто вставлять, ну вот у нас что, получится ну, по идее можно использовать, если вам достаточно как видим, отвертка пока живая, ну и давайте посмотрим как это все дело размещается внутри патрона, вот такой патрон он просто оттягивается и внутрь помещается причем ну, тоже там намагниченный вариант находится так ну либо такой вариант видео удлинителя 1 четвертая дюйма и непосредственно сама бита, да кстати и давайте посмотрим ну скорее всего не поместится Это данный чехол у нас данный комплект ну и давайте посмотрим как у нас там размещается ну скорее всего не поместится да он, видите большего размера даже если мы сейчас уберем клипсу на ремень Нет, она тоже высокая. Правда, есть еще один момент. Например. Если мы берем крышку, то у нас тоже ничего не помещается. Ну, как вариант можно достать вот эту вот серую поверхность для того, чтобы разместилось у вас все внутри этого кейса. А так только совместно носить и держать. Ну то есть в кейс мы эту штучку не поместите. Что и было продемонстрировано. Так, ну и давайте второй вариант рассмотрим вставляется в различных конфигурациях имеется в виду по количеству можно по одному брать можно несколько есть варианты с четырьмя штуками плюс еще есть так называемый удлинитель если вы используете не отверку, а шуруповерт ну и давайте посмотрим будет ли держаться ну, так оно держится Можно очищать из поверхности Его уже видели, может быть. Там Что-нибудь чистить. Диски автомобильные. Ванную, если вам нужно хорошо прочистить. Тем более, без контакта. И еще один вариант, давайте посмотрим. Быть проще как вариант кафель почистить имеется ввиду швы если у вас например используется вода и вода немодлижайшего качества например с ржавчиной то составляется налет и можно при помощи вот этих ершиков осуществлять чистку каких-то поверхностей сами выбираете то что вам нужно почистить я вам продемонстрировал возможности бит Bosch состоящий из 32 штук различные по конструкции и соответственно применение ну, в 31 плюс патрон для удлинителя причем биты можно использовать как при помощи удлинителя так и вставляя в саму отвертку bosch go 2 то есть второй версии и также я вам продемонстрировал так называемые ершики которые тоже без проблем устанавливаются внутри этой отвертки ну и благодаря отвертке этим ёршиком можно осуществлять какую-либо чистку тех поверхностей которые у вас загрязнены как вариант чистка там диска, полировка и так далее в том числе и полировка кафеля ну либо швов этого кафеля от различных отложений в результате я вам продемонстрировал возможности каждый делает свой осознанный выбор я свой осознанный выбор сделал информацию предоставил вашему вниманию выбор как всегда только за вами